Водолазы мотают Че ты ждешь-то? Скажите, когда будет на выходе, чтобы я снял. Давай. Все, сейчас прославишься на весь мир. Нахуй. Ловим киту, блядь. Надо запикать будет. Большая Победа! Помощи маме ручкой! Олежа!